Душу из огня Окропи ее водой Да лежит породой Бородой Бородой косматаю, Казака мне Сватая Волочился гнут По сырой земле А я гну погну. Уже триста лет беспросветную свою линию паутинную или и не мир украсила, зановесела, чего же всем так не весело. А в чумной избе правит лесу по, по покойникам. мы не воскресли, чтобы они воскресли, что они мешали жить и по-честному Меж собой делить зачумленное. Их трепые, и клац, что ни в что пробить, продать. Чур, чур, чур, чур. -чур, -чур. Чует конь копыл да на холодец, Свежевали мы его милую, Убиянную в море вилами. И пришпорь коня да ты гонять, Здесь не в церквах звонят, по болот капель по степи дурман трава за ставком заброшенной мельницы я живу зеленый кикию морай притворяясь ночью красавицей Да я вкину, я как невеста Кто не обманится Вот ты ты попал, не сумел уйти На свой смертный бал мотлек летит Разбрики коня Остути ее водой, да маши бородой, бородой лохматую казака.